И в других регионах мира, ну, что греха таить, некоторые страны, ну, Штаты, я уже говорил об этом, они свою юрисдикцию распространяют в явочном порядке на все другие страны. Но это вообще не соответствует вообще никаким международным меркам. Вот, скажем, в сфере налогообложения сейчас, факт, то есть такая, они создали такую программу, все, все иностранные банки в мире должны им сообщать информацию о американских налоговых налоговых резидентах. Ну, хорошо это или нет, но с точки зрения борьбы с офшорами, с точки зрения борьбы с уклонением от налогообложения, хорошо, но это же должно делаться на уровне межгосударственных отношений, должно делаться на, с помощью заключения межправосоглашений и так далее. А когда это в явочном порядке, не будете делать санкции, но это вообще выходит за рамки правил международного общения. Но это только один из примеров, он наиболее актуальный сегодня. Вот прямо сейчас он на поверхности, в процессе обсуждения находится.